И вот нашу лисичку разбудили и всем привет. С на моем канале всех приветствую. Самое главное, что эта бедная лисичка у меня почему-то сменила окрас. Что мне не очень нравится. Я ведь хотел, чтобы лисичка у меня все-таки была, так сказать, белого цвета, подстать нашему окрасу. То есть подстать всем моментам. Наши игры Продолжаем мы играть в игру дух севера Идти назад Вот, белый окрас больше сюда подходит Здесь как раз везде песчаники Так, я не понял, почему, почему картинка как-то Самая бедная крутится Мы хромаем, мы упали с высоты Если вы помните К сожалению, я не очень понял, как произошла вообще. То есть она, получается, пришла к какому-то камню И тем самым ее Уже бедную нашу лисичку Ударила Ух, нифига, тут много снега Она и так еле-еле идет А еще приходится как-то Здесь пробираться Гавкайте, гавкает, все отлично Ой, и отвечает даже Давай еще разочек Та лисичка тоже отвечает Мне это нравится Будем идти разговаривать Ну, хоть как-то хоть как пообщаться чтобы не скучно было Как говорится Ой, как это мило А куда мы идем? Бедная лапка, мы и так еле-еле идем еще приходится куда-то идти и прыгать, она из-за этого не может. Зато может хвостиком вилять. Очень мало. Ой, ой, ой, ой, ой! У тебя и так лапка больная. Куда ты? Опа, там какой-то камень лисичкин. Мы, по-моему, сейчас кого-то будем вместе. Идем и кому-то гавкаем. Она так на меня смотрит, а да я на нее смотрю, а она на меня. Ой. Давай еще раз. Блин Так, что-то Ух, нифига себе, это же горы Северная северная... А, нет Получается горы, и вот она лисичка летает Вот Дух лисички, так сказать, я разбудил Красиво выглядит Настройка Почему-то у меня, к сожалению Упала в фпс Фпс живи очень плохо, очень плохо Надо запомнить Он там еще какую-то картинку разбудила. Так, так, что там? Так, тут у нас люди Которые встали И пошли Ну, от которых мы, скорее всего, поднимали Вот как раз на них и похоже И они, наверное, поклоняются этим лисичкам Ух, нифига себе Да что так с камерой происходит? Это надо мышку отключить, чтобы не мешало Во, это у нас уже путь Куда мы сейчас идем и я иду, иду, иду. Почему-то у меня камера вправо убегает. Мне не нравится автоматически. Я смотрю прямо, я куда-то вправо. Выкосит. Еще такая трагичная музыка играет. Ух. Э, а вот все, отвечает. Я уже подумал, что-то не так здесь. Так, скулит, бедненькая Все больно совсем Так, красный огонь Не скули, пожалуйста Ой, тут, тут трупы, ешкин Нифига себе Так, что у нас тут, давай тоже гавнем Ой, я посох не нашел для него Для него надо найти посох Он здесь не просто так лежит Где-то должен быть посох вот что с камерой происходит? Почему? Почему-то она меня сюда выводит. Она почему-то лисичка... А, все, я понял, примерно, как это работает. Так, надо найти посох. Посох. Блин, а я долго буду, наверное, это делать. Он либо дальше, либо сзади где-то. Потому что, скорее всего, разработчики, наверное, подумают, что возвращаться назад это долго, а я возвращаюсь назад. Откуда я мог знать, что мне сейчас надо будет найти посох? Будучи в хромом состоянии, так сказать. Так, где-то здесь лежит. Надо быть внимательным. Очень внимательным. Она там сейчас все зажжет без меня? Нет, на мне, скорее всего, дальше. Фух, мне, скорее всего, дальше? Или все-таки надо было еще вернуться назад? Ну, ладно. Я надеюсь, что я перестану хромать каким-то необычным способом. Что-то произойдет. Все станет лучше. Лапка заживет. И тем самым... Лисичку, конечно, колбасит Когда, конечно, резко влево-вправо делаешь Надо запомнить, что здесь лежит трупецкий И мы, скорее всего, сможем вернуться назад Я думаю, мир-то все-таки открытый Так, здесь еще один умерший Здесь сердечко На сердечко похоже Здесь вот лежащее тело Уже показано Как меня бесит Почему это происходит? Так Здесь у нас опять кости Блин, как будто в какие-то катакомбы А, вот, вот она и палка Ладно, значит, она была все-таки дальше Ничего Но это не палка ближе, это ближе к посоху Как это еще назвать? Сейчас я возьму и принесу, потерпи немножко Сейчас я все сделаю Блин, это сколько еще назад ее нести? Какая умничка. Пойдем, пойдем. Далеко нести. Может, ты не будешь вертеть мою камеру, Ёшкин Как мне это раздражает. Так, ладно. А я, я клавиатуру выключу. Не знаю, с чем это связано, но. Можно денсить, в принципе. Прыгать нельзя. Надо будет, бы... ага, вот здесь на Е e. На Кью брать предметы, хорошо Вот, загорается, отлично Чем ближе к нужному месту, тем сильнее она загорается То есть на обычные тела она как-то не реагирует Только на тех, у кого есть специальный медальон Что в принципе уже нам помогает Вот, вот, кладем Держи Сначала это было, конечно, страшновато Ой, я ему под юг смотрел Не за что Лети спокойно Точнее, лети иди, это, иди своей дорогой спокойно Теперь еще 30 лет обратно возвращаться Вот, мы подняли четвертого Отлично Ой, их тут много, надо поднимать-то 28 человека должны поднять Многовато. Везде тела, захоронения, в стенах, скажем так, черепа, все валяется, все бедные мертвые. Сначала я думал, что здесь кто-то умер от холода, но скорее всего здесь что-то произошло неладное, что-то необычное. Бедненькая, еле-еле идет. Хромает, бедная. Лапку повредила. Я не знаю, как лаять в ответ с клавиатуры. Так, это хвост. А, на Q. Все правильно. Ой, здесь, здесь еще какой-то аэрограм. А, здесь лисичка лежит. Так, здесь у нас что? Вот. То есть, получается, под этим. Пожалуйста, не надо, не надо, не скули, я знаю, лапка болит. Не надо. Так, тут смотрите, вот тут вот показано, что люди плачут. Вот тут умирают люди, а другие плачут. И наша лисичка там над небом. Под, над горами, точнее. Или тут какое-то показание не очень понятно. Тут либо эти лисички, они в небе, в горах живут, а под ними город. Либо это город под землей какой-то. Но здесь люди плакают из-за того, что их, их родственники умирают. Это это и нам и показывает. Ой, не скули, пожалуйста. О, здесь еще один лежит. Труп. Значит, надо ему палку найти. Ну, тихо, ты не скули, пожалуйста. Мне жалко тебя становится. Я понимаю, больно. Еще чуть-чуть осталось. Я уверен, еще немножко. Вот до того света дойдем, и все. Поговори хоть немножко. С этим призраком, который нас куда-то ведет. Они такушки еще складывают, когда гавкают. Вот если обратить внимание, когда они гавкают, у них такушки складываются почти. Друг дружки, так сказать. О, в пещере свет. Я иду, иду, иду. Иду. Судя по всему, я иду на какой-то обед. Или обряд, потому что здесь так свет светит Это обычно как-то, как будто обряд какой-то сейчас будет Бежать я не могу, прыгать я не могу Ну-ка, перейдем на это опять управление Почему? Я аккуратненько вывожу камеру влево, ее вправо тянет Меня это раздражает раздражать немножко Ой, что я нажал? Звук пропал, пятна я понял, что ты меня зовешь. Я иду. Это целительная вода, да? Плавать на тебя попроще будет, да? Тебе же вставать не надо на эту лапку. Так. Блин, я опять упал. Ну как так, да? Ну почему? Он так падает, как будто без сил. Прям как будто силы все истратил и бедная вот прям без сознания падает. Как будто все. Что происходит <гас> это происходит? это лисичка вселяется в эту лисичку. И тем самым они становятся одним целым. Блин, а круто, кстати. То есть это получается теперь э, дух лисицы, которая служит лисице. Самое то прям. Сложно сказать, по какой причине это все началось, но теперь вот этот окрас мне нравится. Вот так выглядит топ. Вообще офигенно. Так, я подхилился. Отлично. Она меня вылечила. <плёк> <плёк> <плёк> так мило отвечает. Такой звук милый. Ой, какой милый звук. Мне нравится. Так, мне нужно найти трость. Мне нужно... О, я еще и свечение за собой оставляю. Это хорошо, я теперь еще и свечусь И бегаю быстрее И нашив тоже, отлично Мне нужно найти еще одну трость Прыжок, прыжок нормально работает Отлично Теперь я быстрый, смелый, так сказать Где-то здесь должна быть трость Сто процентов Стоп, а где? А откуда я пришел? Устала лисичка Отлично, лисичка наша теперь в, дроб... в добром здравии Как говорится У нас есть сила Вот, она нам показывает зачем-то вот сюда подойти Судя по всему, палкой должен был раньше найти, да? А, Е нажать. А, нифига! То есть я хвостиком использую силу. Так, и что произошло? Вот, я проход открыл. Шостик-то как вибрирует. Ух ты ж, так, нет, я пока сюда не пойду, подождите-ка Я еще трость там не нашел Откуда я вообще пришел? Там, по-моему, вход завалило Или я что-то неправильно понимаю Потому что я навернул круг и что-то не нашел А, вон, вон проход, да? Или стоп? Я пришел отсюда, значит мне туда Вот, не туда, да Идем, идем А где опять свечение? Она больше не светится Теперь темно стало И страшно Вот здесь вот лежит тело, ему нужна трость. Где мне ее найти? Я же ни черта не вижу. Плохи мои дела. Может, где-нибудь далеко сзади. Надо найти трость, надо, потому что если я сейчас уйду и поменяю, как говорится, голову, то все. Ну не главу, а место Этому я уже дал трость Может где-то сзади все-таки лежал трость? Нет, здесь ничего нет Сюда я хотя бы быстрее добираюсь Уже хорошо Так, здесь я трость не вижу Здесь тоже Опа А здесь я не был А вот и трость а вот и трость Я так и знал, вот я прям знал Что трость надо взять Все, теперь бежим Так, палка начнет загораться, когда я буду близок К тому, куда надо Да она, по-моему, быстро бегать начала Хотя, может, мне так кажется, из-за того, что я хромал долго То есть я ту трость принес не тому человеку Бля, вот это я, конечно, молодец Передышечка. Вот, загорается, отлично. Вот, отлично. Да, да, да, я здесь. Плади. Отлично. Я думаю, запрыгивать придется. Не за что. Все. Вот теперь я могу со спокойной, достаточно Достаточно спокойной душой идти дальше. Все, отлично. Я не думаю, что я их выскочил. О! Я пятерых поднял? Даже достижение кое то получил Уже хорошо Так, теперь мы поднимаемся Блин, я мог просто на на Насквозь пройти, понятно Палку найти тяжелее, чем тело Лучше бы было немножко наоборот Ну ладно Отлично, что я сделал? А, я закрыл проход, блять, зачем я это сделал? Ну теперь я знаю, как это работает Все, открывай мне дверь Отлично. Погнали. Спасибо, лисичка, что помогла мне восстановить силы, потому что я бедную лапку повредил. А я это сколько времени-то я уже это? Минут 10, да, есть уже, наверное. Таймер забыл. О, глава третья. Как быстро. Уже новая глава. 20 минут уже есть? Отлично. 20 минут уже есть. Значит еще минут 10 Правильно, правильно Как обычно, таймер забыл поставить И все, и капец И беда полная А можете пока лайк поставить Подписать комментарий Красиво, что думаете об этой игре Подписаться на канал, если этого не сделали Потому что качество О, Качество, кстати, получше стало Это хорошо Так, что у нас здесь? Что у нас? Где я здесь? Где я? Где я? Так, прыгать умею Ага, так, мне надо туда запрыгнуть Отлично Отлично я не знаю, куда я Тихо, стоп, что мне сейчас покажут? Сохранение. Я не взял сохранение. О, как это миленько звучит все. <сíck> <сíck> ну реально такие звуки милые вообще. Вот это вот, вот, это вот прям то, то самое. Так, это мне прям сюда и надо было, что ли? И ты просто за мной следуешь? О, она ну, правда просто за мной следует. Я забыл сохраниться, а мне это надо. Или Реально автоматически сохраняется, я что-то не помню. Я думал, надо... я просто почему-то думал, что надо именно прыжком Ну ладно, пойдем направо Если уж мне налево, то пойдем направо Как обычно, нужно следовать необычно Тихо, это горячие источники Правильно, я могу здесь скупаться. Тепло Согреем немножко лисичку Немножко так согреемся Потому что она вылезет, здесь уже не холодно Здесь уже не так холодно Здесь же горячие источники Все везде тепло и пылище Вокруг пылище Поличик, который немножко раздражает, так сказать. Опа. Отлично. Сейчас разбега. Отлично. Сейчас я отвечу. Вот я могу только гавкать, прости. Я отвечаю, и она мне. Прекрасно. Опа. Ух ты. Что это за красная дорожка? И откуда она? Так. Так, так, так, так, так. Не сюда. Как я понимаю, как я помню, в игре потом будут появляться разные загадки Которые надо будет также отгадывать Так, я надеюсь, я до них доживу, так сказать Лисичка у меня не умрет Прыжочек, прыжочек Так, а что внизу? А внизу ничего А внизу это типа сейф, чтобы я прям весь свой прыгательный прогресс не потерял Так, о, цветочки красивые о, Я могу погайкать о, он вырос, цветок Так, что это? Так, что я сделал? Не понял Так, хорошо О, Я прохожу мимо и цветочки распускаются Нет? Это мне показалось, ладно, это мне показалось так, я получил какую-то силу, хорошо, могу еще погавкать, правильно? Да, он еще раз вырастет Еще раз одарит меня силой, как я понял Так, с разбега, нет, с разбега Двойного прыжка у меня нет Как мне сюда запрыгнуть-то теперь? Что-то я не понял А, во, все, да вот надо А, надо было силу с цветка получить И тем самым активировать камень Все, я понял вот, все понятно Прикольно, что когда рельеф опускается Эти камни по бокам тоже начали падать Но это реально прикольно То есть это неплохо Сразу мы соберем силу Чтобы она у нас уже была с собой Отлично Так, палку. Еще не забываем искать палки То есть это нужно ходить куда-то Куда не ступала нога человеческая Точнее она ступала и уронила палку Так, пойдем вниз Пойдем вниз ходим что внизу? Внизу источник. А слева что? О, слева еще цветок. А, ну мне, судя по всему, вниз и надо было, да? Походу. Здесь еще есть цветок. Мы сразу за него гавкнем? Пусть растет. Так, ну мне вниз, судя по всему, и надо было. Зачем? Ну надо было. Так, вернемся, вернемся обратно. Так, хорошо Я мог запрыгнуть сюда Сюда Отлично Так, дальше куда? Дальше Эх, не допрыгнул Дубль два Началось, начались загадки Куда идти, зачем идти, непонятно пока Так, попробуем туда допрыгнуть А, почти Но отсюда я уже прыгнуть не смогу Так, ладно Тут есть горячий источник. А я могу под водой плавать? Нет, не могу. Почему для меня это стало трупом? Только... так? Некуда, некуда тратить силы здесь. Ага. А, вот же подъем. Ёшкин А Почему я как я раньше не заметил этого? Так, что у нас там? Там у нас ничего нет Хорошо Там тоже Отлично Тут есть что-нибудь на камнях? Вроде ничего нет Вот и тело Вот и тело Осталось найти пост Стоп, а я смогу вдохнуть в него жизнь? Вот так нет, посох нужен, я понял Так, я вижу этот камень Но я не вижу посох Посох где-то должен быть А это намного сложнее, чем я думал Поиски посохов Это, конечно, сложнее, чем я думал Так, здесь какой-то камень Ладно, сначала, ладно, активируем Потом поищем Надо запомнить, что здесь тело что его надо поднять. Судя по всему, тут ä, за нужное количество всего дают ä, достижения и все такое, так сказать. Так, здесь вот этот камень а, используется сила. Так, что происходит дальше? Только не на меня. Так, открывается про... <гас> Вы ничего не видели. Все было, как и должно было быть. Все нормально. Все естественно. Немножко текстурки. Е. Yeah. А у меня силы нет. Мне нужно... О, вот цветочка. Отлично. Давай, давай, давай, давай мне силу. То есть я черпаю силу из живых цветочков. Отлично. Вот, я что-то сейчас еще открою, да? Красота-то какая, ёшки Реально красота А зачем я это активировал? А зачем-то Не просто же так я это активировал Так, здесь мы это сделали Палку я так и не нашел Трость, трость-палку Название, конечно, гениальное я придумал, палка Палка-капалка Так, а где мне найти трость? Либо она дальше Я украду чью-то опять трость Либо она все-таки где-то здесь Конечно, было гениально залезть вот сюда Но все равно не так Так, ладно, вернемся обратно наверх Вернемся обратно наверх Я уже забыл тропинку, как туда бежать Ну да ладно Так, это я помню А, ну мы, в принципе, можем по быстрой тропинке подняться Но нет Мы сейчас посмотрим еще вот здесь по краям немножко Осмотримся Потому что, скорее всего Скорее всего, трость где-то Куда, в принципе, не каждый будет прыгать ну, скажем это так Потому что те трости, ну скорее всего трости вообще не каждый будет искать А я считаю, что это часть сюжета я же говорю, что где-то здесь Туда, куда я не ходил Все, погнали, отлично а я считаю, что их нужно всех всех нужно отправлять в нужный мир Так сказать, в нужный мир То есть не оставлять их здесь, бедно, Лежать А спасать их бренные души И помогать им вот он, видите, он здесь бедный прятался от кого-то и умер Погиб Отлично, не за что Можешь не благодарить Сохранение Прогресс главы сохранен, отлично Отлично, шестого я спас То есть осталось еще одного И уже одна цепочка спасения будет готова интересно будет ли показывать какой-нибудь прогресс типа сколько я спас на какой главе и так далее то есть чтобы хотя бы было понятно а то чтобы всех спасти надо будет перепроходить главу так жестко чтобы прям вообще капец. так а сколько времени прошло ой а уже пора заканчивать все печаль беда то есть мы спасли еще одного а ты что, не забрал то силу забирай мы получается спасли уже шесть людей мы начали уже проходить следующую главу. Спасли лисичку, получили новую силу. Все прекрасно. Как-то так. Лисичка все равно как-то с переднего плана немножко страшноватая. Прям, прям немножко убогая. Зато у нее смотрите какие красивые глазки. Она не хочет смотреть в камеру. Погавка. А как-то так. Ну, спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Всего доброго. Пока-пока.